Привет! Это супермаркет Семян. Нам в руки от одного из наших клиентов попал гибрид ранней капусты казачок. И мы сегодня рассмотрим саму головку и разрежем ее вместе с вами. Качан капусты казачок. Такая у него круглая форма, как мы видим. Укрываемость листом неплохая, то есть он защищен от солнца, от вредителей. Вес головки где-то килограмм, килограмм сто, где-то вот так вот, приблизительно. Вот, можем пару листьев сорвать. Верхний. И посмотреть на него ближе. Эти уже более плотно прилегают. давайте его попробуем разрезать плотная структура у него цвет как видите такой кое где зеленый здесь уже более такой желтоватый достаточно плотная начинка так скажем давайте еще вдоль его разрежем красивая капуста Дякуємо за те, что дивитесь наші відео. Підписуйтесь на канал.